Здравия вам, господа бояре! Как вам, наверное, уже известно из моих предыдущих роликов, я решил уволиться с основной работы и перейти на самозанятость. Сегодня я вам расскажу, что это за такой режим и зачем он вообще нужен. Самозанятые – это обычные граждане, которые получают доход от своей деятельности и платят налог на профессиональный доход. Права и обязанности самозанятых регулирует Федеральный закон 422, который был принят 27 ноября 2018 года. Деятельность самозанятых очень разнообразна, они могут быть консультантами, водителями, дизайнерами, копирайтерами, блогерами и так далее. Самозанятым нельзя заниматься перепродажей товаров, нельзя продавать акцизные товары, нельзя добывать и продавать полезные ископаемые, нельзя заниматься доставкой товаров для других компаний, нельзя работать по договорам поручения, комиссии и агентским договорам, нельзя сдавать в аренду жилые или офисные помещения и для самозанятых предусмотрена максимально упрощенная система налогообложения. Я планирую в дальнейшем заниматься видеоблогингом, поэтому моя деятельность полностью попадает под определение самозанятого, и я буду регистрироваться именно самозанятым, а не ИП. В соцсетях мне уже задавали кучу вопросов о том, как это сделать, сколько налогов платить, зачем это делать вообще, можно же все скрывать, можно же за наличку работать, не платить никаких налогов, вообще никому можно ничего не платить. И, соответственно, куча вопросов о том, платят ли самозанятые алименты и сколько. В этом ролике я попытаюсь максимально подробно разобрать все эти вопросы, а если чего-то не коснусь, задавайте дополнительные вопросы в комментариях. Я либо там вам отвечу, либо сниму еще один поясняющий ролик про самозанятость. Начнем с того, зачем это все понадобилось именно мне. Я лицо публичное, я планирую заниматься не только видеоблогингом, но и общественной работой, общественной деятельностью, которая оплачиваться не будет. Но, э, тем не менее, она принесет мне большое количество недоброжелателей и хейтеров. Поэтому перед государством я должен быть чист и прозрачен. Причина вторая для самозанятости – это упрощенный налоговый режим и возможность не платить бесплатно полезные взносы в пенсионный фонд. При этом полтора процента из налогов на самозанятого уходят в фонд обязательного медицинского страхования. А упрощенную схему нам государство гарантирует в течение ближайших 9 лет. Причина третья. Видеоблогеру очень сложно скрыть свой доход, потому что все проходит через электронные платежные системы и налоговая в случае чего может до всего этого докопаться. Некоторые скрывают свои лица, думают что их не найдут, но на самом деле возможность есть, не докопались только по. По той причине что трясти сотню видеоблогеров это несколько сложнее и геморройнее чем тряхнуть один раз на рильский никель например Однако, как вы знаете, Федеральная налоговая служба сейчас запустила контроль расходов граждан, года два они будут наблюдать за вашими расходами, а потом начнут уже конкретно спрашивать, почему вы говорите, что зарабатываете 20 тысяч, а тратите при этом 100. Развитие электронных систем, которые следят за расходами граждан, сделает для налоговой задачу вытрясти с вас деньги очень простой. Причина четвертая. Как вы знаете, я нахожусь в разводе и вынужден платить алиментную дань. Так вот, если ты не трудоустроен и не имеешь абсолютно никаких доходов, то судебные приставы тебе насчитают такую сумму, что ты просто охренеешь. Подробности можете посмотреть в моем ролике «Ликбез по алиментам». Я там это все объясняю. Поскольку я не горю желанием попасть на долг миллионов-два за счет несвоевременной или неправильной уплаты алиментов, мне нужно будет декларировать свои доходы и именно степень. Них платить. Блогеры получают деньги двумя путями. Это доходы с монетизации канала и пожертвования пользователей, то есть донаты. Обязательной декларации подлежат доходы от монетизации, потому что это продажа рекламы, на которой зарабатывает и YouTube, и сам видеоблогер. Донаты можно даже не декларировать, потому что с точки зрения налогового кодекса донаты являются добровольными пожертвованиями, которые не предполагают каких-то действий взамен. То есть они являются подарками. По сути подарки могут быть любого размера, даже если вы мне подарите часы Rolex за 30 тысяч долларов, то... Налогом этот подарок облагаться не будет. Я использую два способа получения донатов. Это донаты на стримах через Donation Alerts и донаты на постоянной основе для поддержки моего творчества, для развития канала, подарки от благодарных пользователей каждый месяц. Это через платформу Boosty. Однако, когда вы собираете донаты, нужно внимательно почитать пользовательское соглашение с тем сервисом, через который вы эти донаты собираете. Если в пользовательском соглашении написано, что вы работаете за вознаграждение, а не за подарки, то тогда это будет считаться доходом. И, соответственно, с этого дохода вы должны будете платить налог. Чтобы расставить все точки над «и», я открыл пользовательское соглашение платформы Boosty. Здесь написано, что платформа предоставляет разный функционал. Например, предоставление зарегистрированным пользователям контента на безвозмездной основе или за вознаграждение, размер которого определяется автором. Если вы позиционируете на этом сервисе себя как автора, который работает за вознаграждение, то, соответственно, вы с этого обязаны будете платить налоги. Пункт «С». Статьи 1.1 пользовательского соглашения Boosty позволяет авторам получать денежные средства в дар от пользователей, которые будут направлены на поддержку автора и потенциально будут способствовать повышению качества контента. То есть это считается донатами. На платформе Boosty я никому не предоставляю никакого уникального контента, поэтому все средства будут считаться полученными от вас в дар. Все ресурсы, все видеоролики остаются бесплатными для всех. Однако есть у меня там особенный тариф «Император». Это для тех, кто хочет разместить платную рекламу в моих роликах, продукт Placement» так называемый. Пока на этот тариф никто не подписался, но это будет считаться доходом, потому что я предлагаю взамен услугу. И, соответственно, поступление именно с этого тарифа я буду декларировать как доходы. Однако не обольщайтесь, некоторые подарки облагаются налогом. Открываем «Консультант Плюс» и смотрим, что же это такое. Подарки от физических лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками, облагаются НДФЛ. И сюда входят недвижимое имущество, транспортное средство, акции, доли или паи. Иные подарки, как в денежной, так и в натуральной формах, налогом не облагаются. Есть, правда, одна фишка, смотрим выше. Если вы фактически находитесь в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение следующих 12 подряд месяцев, то вы являетесь налоговым резидентом РФ и обязаны за этот подарок платить налог. Вполне возможно, что именно по этой причине известный блогер Иоганн Себастьян так резко сдриснул в Турцию и заделался эмигрантом. Некоторые интернетные биографы Иоганна Себастьяна утверждают, что он получил в качестве доната от кого-то трехкомнатную квартиру но это не точно один из главных минусов самозанятости в том что нельзя ничего поставить в расход из-за этого в последнее время воют таксисты которые умудрились по рекомендации яндекса оформиться самозанятыми самозанятым оказывается не полагается лицензия под такси а если работать через посредника через таксопарк то лицензия будет Таксисты в шоке от того, что на 100 рублей полученного дохода за поездку ты сразу заплатишь 6% налога, но при этом не сможешь от этого дохода отминусовать расходы, то есть заправленный бензин, ремонт машины, комиссию агрегатора и так далее. Точно так же и я. Для съемки некоторых видеороликов мне приходится куда-то выезжать, тратить бензин или, допустим, электроэнергия у меня тратится. Я же монтирую все, компьютер жрет это все. да? Я мог бы поставить это в расход, но нет, нельзя. Ты платишь только с поступлений поэтому тем гражданам у которых их деятельность подразумевает какие-то высокие расходы для того чтобы получить некий доход открывать самозанятость категорически невыгодно возможно вы сами производите какой-то товар но чтобы получить 1000 рублей дохода вам нужно затратить 500 рублей на материалы там на сырье и так далее если расходы становятся слишком большими и их желательно отнимать от суммы поступлений для того того, чтобы вычислить конечный доход и чистую прибыль то тогда регистрироваться самозанятым не нужно проще открыть ИП, нанять бухгалтера и пускай сидит там все считает также я нашел пояснение касательно суммы в 2,4 миллиона рублей в год дохода самозанятого если доход меньше этой суммы то вы можете быть самозанятым если больше то нет это не означает, что вы каждый месяц не должны получать больше 200 тысяч рублей в месяц. Вы можете в один месяц получить 600, потом полгода не работать и в оконцовке там, у вас за год, допустим, получится полтора миллиона. За год получилось меньше, чем 2,4, значит все, значит вы можете быть самозанятым. Также есть некоторые поблажки. Если вы получаете поступление от физического лица, вы платите 6% налога. Если от юридического лица, то процента налогов. И еще после регистрации самозанятости государство вам дает скидку 10 тысяч рублей на налоги, которые вы заплатите. Эта скидка единоразовая, это не каждый год отнимается. Чтобы оформить самозанятость, в налоговую ходить даже не нужно. Скачивайте приложение ⁇ Мой налог ⁇ и там все предельно просто. указываете в этом приложении... Допустим, какую-то свою новую продажу, новую выручку. Я буду указывать, естественно, доходы от монетизации, которые я получаю от юрлица Ютуба. И все. И налог рассчитывается автоматически. Правда, ходили слухи, что дадут еще дополнительную скидку на налоги в сумме 12 тысяч рублей для тех, кто зарегистрировался после 31 декабря 2020 года. Но я этой скидки не увидел. У меня тут есть скидка всего лишь на 10 тысяч рублей. Одним же из самых главных плюсов самозанятости, я считаю, отсутствие необходимости платить взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. Дело в том, что я вижу, как в последние 20 лет платятся пенсии. У меня мать работала, была бизнесменом, заплатила кучу налогов, а ей потом выдали минимальную пенсию, она сказала, вообще зачем я вам что-то платила, если вы мне даете тупо минимальную пенсию по старости. Если пенсию по старости оставят, это хорошо. Она будет выплачиваться всем, даже тем, кто не платил пенсионные взносы. А вот в то, что Пенсионный фонд России на мои дополнительные взносы способен мне сформировать какую-то адекватную пенсию, в этом я очень давно и очень сильно сомневаюсь. Поэтому пенсию я себе не буду формировать, никогда этого не хотел делать, потому что инвестировать в ценные бумаги это всегда выгоднее и профитнее, чем отдавать налоги в Пенсионный фонд. Мифы о самозанятости. Миф номер один. Налог на профессиональный доход это дополнительный налог. Это неправда. Это отдельный режим налогообложения. Вы можете работать на основной работе и дополнительно оформиться самозанятым. Например, продавать собранные грибы или ранетки с дачи. В этом случае вас никто не сможет подтянуть за незаконное предпринимательство, если вы уже оформились самозанятым. Миф номер два. Банки автоматически облагают налогом все поступления на карту. Правда заключается в том, что как раз банки вам никакие налоги не начисляют. Самозанятый сам показывает уровень своего дохода, а то, что там прошло по карте, это налоговую не особо интересует или не интересует, но пока. Миф номер три. Самозанятый – это индивидуальный предприниматель. Правда заключается в том, что самозанятые отдельно, предприниматели отдельно. Налог на профессиональный доход рассчитывается по-другому. Самозанятым не нужно сдавать никакую отчетность в Федеральную налоговую службу. Все делается через приложение «Мой налог». С этим связан и четвертый миф о самозанятости. На самом деле нет никакой необходимости ходить в налоговую, общаться с налоговиками, с налоговичками, стоять в очередях и так далее. Все делается через приложение «Мой налог». Пятый миф – это уже вообще от большого ума сочинили. Чтобы работать, придется покупать онлайн-кассу. Правда заключается в том, что кассу покупать не нужно, даже если самозанятый обслуживает физических лиц. Вы можете электронный чек создать в приложении «Мой налог» и выслать тому, кому этот чек нужен. Миф номер 6 связан с пенсионными отчислениями, которые я уже разбирал. Самозанятые не обязаны платить в Пенсионный фонд России. Они это либо добровольно делают, либо не делают вообще ничего. И за это им ничего не будет. Миф номер 7. Я останусь без пенсии и медицинских услуг. Сегодня это тоже разобрал. Минимальную пенсию по старости будут получать все, а полтора процента из налогов на самозанятость уходят как раз в фонд обязательного медицинского страхования. Миф номер восемь. Самозанятый может заниматься только одним видом деятельности. На самом деле нет, можно заниматься всеми разрешенными видами деятельности сразу и это не обязательно где-то указывать и декларировать. Единственное, о чем стоит побеспокоиться, это изучить, что самозанятому можно, а что нельзя. Миф номер девять. Самозанятый должен работать только дома. На самом деле это не так, можно работать как угодно, где угодно, можете работать фотографом на выезде, можно взять помещение в аренду и работать там, можно оказывать услуги дистанционно для заказчиков из любого региона. Миф 10. Приложение «Мой налог» это счет, куда поступают деньги. Нет, на приложение «Мой налог» деньги не зачисляются и там они не хранятся. Доход плательщик налога на самозанятость получает на свои банковские счета или наличными, сумму указывает в приложении. Как же заплатить этот налог? А все очень просто. Получив квитанцию о налоге в приложении «Мой налог», вы можете оплатить налог любым из следующих способов. Непосредственно через мобильное приложение «Веб-кабинет мой налог» с использованием банковской карты. В мобильном приложении вашего банка или на сайте любого платежного сервиса по платежным реквизитам из квитанции или отсканировав QR-код из нее. Можно платить через портал Госуслуг Российской Федерации. Кстати, удобная штука. Там сразу видно, где тебе какие штрафы начислили, ГИБДД или может какие-то судебные издержки. И там все очень быстро платится. Туда мне приходит и земельный налог, и налог на недвижимость, и налог на транспорт. Можно лично обратиться с квитанцией в любой банк, банкомат или платежный терминал. Можно передать поручение банку или оператору электронных площадок на уплату налога от вашего имени в случае, если вы формируете чеки через приложение соответствующего банка или оператора электронных площадок. Алименты, если они у вас есть, в данном случае придется платить самостоятельно и желательно через Почту России, либо через банк на счет алиментополучателя, чтобы у вас была квитанция о том, что вы уплатили алименты с соответствующим комментарием. Можно, конечно, платить там переводом на карту, но если возникнут вопросы о том, платили ли вы алименты, суды и судебные приставы часто не учитывают переводы с карты на карту, а принимают только официальные документы. Поэтому делайте выводы, не подставляйте себя, платите как положено. А на этом все. И я напоминаю вам, что мой канал вы теперь можете поддержать не только лайками и комментариями, но и подарками в денежном выражении через сервис Boosty. Ссылочка в описании.